Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить новогодний торт в стиле Дед Мороз. Это будет круглый торт, оформлен белковым кремом. Также в начинку у меня идет крем-пломбир. Здесь обычный ванильный бисквит, просто подкрашен в красный цвет. Начинка, коржи, все может быть абсолютно любое. И для начала нарезаю бисквит на коржи. У меня получилось 4 сантиметровых коржа. И собираю торт. Корж крем, корж крем. Пропитку я использую обычную кипяченую водичку без сахара. Равняю боковину торта и покрываю торт белковым кремом. Сначала черновым слоем. Мне нужно выровнять боковую часть Она у меня будет без оформления Просто белый тон э, торт Весь рисунок будет сверху Шапка, глаза Деда Мороза и борода Часть белкового крема Буквально 2 столовые ложки Я окрасила коричневым красителем И получается такой телесный цвет Это будет лицо И я его наношу На верхнюю часть торта С учетом того, что у меня порция белкового крема всего на 4 белка, соответственно, разогнаться я не могу, окрасившись сразу во все цвета белковый крем, потому что, по своему опыту знаю, что может где-то чего-то не хватить, поэтому я начну со светлого, то есть с бороды, с белого цвета. А уже что останется, у меня пойдет на красную шапку. Итак, боковую часть я также оформлю белковым кремом. Просто выровняю боковину торта. Убираю лишний крем, который выступает. Теперь делаю меточки, где у меня будет борода. Здесь же будут усы, нос, глаза и шапка. беру насадку закрытая звезда из набора 24 штуки здесь маленькие размеры, где-то пол сантиметра номера нет и формируем бороду насадка может быть абсолютно любая открытая, закрытая звезда все подойдет и мелкая и крупная насадка. Дальше намечу, где у меня будут глаза. Просто из пакетика обрезанного отсажу глазки круглые. И здесь будет красный нос. На всякий случай я оставила немножко тоже, буквально две столовые ложки крема, а не окрашенного. Так, крем окрасила. Теперь насадка такая же, как я использовала для бороды шапку делю ее на такие части чтобы сделать рисунок так как она у меня немножко под наклоном значит где-то сюда Делаю косичку. Беру немного крема в новый пакетик. Отрезаю маленький уголок. Делаю паутинку. делаю ободок здесь будет носик и здесь такой залом от шапки Помпон. И сделаю небольшой бордюр Возьму немного черного красителя и нарисую глазки, чтобы крем не окрашивать. У меня остался красный крем. И я с помощью вот этой насадки, которую я в принципе все здесь оформила, сделаю просто окантовочку небольшую по шапке. Все. Теперь мой торт готов. Вот такой получился Дед Мороз. Мне очень понравился сам процесс. Во-первых, это очень быстро. Не нужно никаких дополнительных элементов. Не нужно продумывать, грубо говоря, тратить время на то, чтобы подготовить какие-либо детали. Все делалось из крема. Просто, быстро и доступно всем. А детям такие варианты тортов очень нравятся.